Можешь ли ты от пола оторвать 100 килограмм? 100 килограмм веса. И это не гантеля, это не штанга, это 100 килограмм ягод. Представь себе это на секунду, и ты поймешь, как тебе важен котел. Для меня котел, как устройство, пока я с ним вживую не познакомился и не слетал в Финляндию, был чем-то, знаете, больше похожим на ванну или на джакузи. Ну да, здоровая штука, за огромные деньги, которая для меня, в общем-то, как бы <coughs> странно дорого стоит. И было непонятно, почему как бы, я за него должен платить. Давайте представим себе э -э, любимый москвичами обед-буфет. Представляете себе, это фри-фло, через который проходит 4000 человек. Через одно. А, простите за выражение, у них заведений уже 5 получается 5 на 4 20 тысяч бутылок сиропа, бутылок компота, бутылок морса э, и прочих напитков они покупают. Каким образом мне приготовить такой огромный объем? Я могу его разместить как заказ на каких-то фабриках кухни, а могу приготовить сам. Это же просто. Я скупаю дешевые ягоды, варю из них морс. Что мне мешает делать это самому и на небольших предприятиях? Да, если у меня есть 200 посадочных мест в зале или больше, это достаточно большой объем. Если у вас большая столовая вы хотите получить большой объем каши, большой объем картофельного пюре. Стоять и колотушечкой мять в 10 или в 20 литровой кастрюле это крайне неудобно. Гораздо удобнее погрузить чищенную картошку в котел, ее там скипятить, слить эту воду, добавить туда, соответственно, масло, добавить туда молоко, включить, соответственно, мешалку и добиться однородной массы. За счет того, что миксер внутри котла может работать в обе стороны, то есть он реверсивный, вы можете устраивать свои программы под те продукты, которые вы хотите. За счет охлаждения вы можете быстрее получать охлажденную массу продукта, быстрее упаковывать, быстрее отгружать. Для чего вся эта скорость нужна? Для того, чтобы ваша кухня использовалась универсально, как мультикухня для разных процессов. С утра вы готовили компот, днем вы сделали картофельное пюре, с ночи вы ставите каши на утро. Следующий момент. Мне нужны крема. Допустим, у меня есть кондитерское производство, которое производит тысячу эклеров. Две тысячи эклеров. Сто эклеров отдает каждый час. Ну и что? Где мне взять такой объем крема, чтобы он был равномерно взбит? Я начинаю использовать миксера. А сколько стоит миксер современный? 300-400 тысяч рублей. Хороший миксер на 80 литров, на 100 литров. А у меня котел на 200 литров с мешалкой стоит 550-600 тысяч рублей. В данном случае для приготовления огромной массы крема котел подойдет больше. Для кондитерки котел подходит, для гастрономии подходит, для соков, для кафешек тоже подходит. Понимаете, это универсальное, удобное устройство, которое реально нужно. Просто мы на него никогда не обращали внимания. Когда вы будете работать с котлом, вы сэкономите время, которое потратите на ваших клиентов, которые охотнее вам заплатят еще больше денег.